Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 500 мм и длиной базы 1,5 мм. На буксе установлен двигатель «Зонкшен» 15 сил .с. с электрозапуском и аккумулятором. Данный букс можно завести с кнопки. По желанию одноклубника была установлена ЧК аварийной остановки с ремешком на запястье. Рычаг газа алюминиевый, который при необходимости можно еще дозагнуть. Выжима и так хватает. Вполне. Букс здесь представлен на катковой подвеске, на мягкой независимой. Фара у нас в базе на 36 Вт. Звездочки тут стандартные 11 на 26. Усиленная импортная цепь. Букс отправляется в Нижегородскую область. С буксом были заказаны сани Вавакуша, полтора метровые, подшитые. И сиденье на сане волокушек. Сиденье широкое, мягкое, со спинкой. Мы готовимся к отгрузке. А вам спасибо за просмотр. Всем пока.